Мы ждали трамваи, но есть такие остановки, где м -м, трамвай идет посередине улицы, а с двух сторон его окружают э автодорога, да, шоссе. Соответственно, люди ждут, трамвай приезжает, они идут по дороге к платформе, садятся и едут. Вот. Но в Чехии почти что никогда м -м, машины не останавливаются, по крайней мере, они не останавливаются так э безропотно когда люди идут на остановку и садятся на трамвай. Они всегда наверное, проскочить, да? Это так, да? наверное, проскочить, что-то там успеть куда-то. Или, по крайней мере, ведут себя очень невежливо, могут остановиться посреди остановки, люди должны их обходить. В общем, поехал трамвай, дети, пош... дети и коза пошли на... Садится на трамвай. Мама была первая, и машина ехала, не задумывалась, не, задумывалась, не остановилась, а прям сбила ее. Мама отлетела, упала на асфальт, но как-то поползла сразу, отползла на тротуар. Сбежались люди. Интересно, что в машине был негр э, с какой-то бабой белой. Поехала полиция, негр начал объяснять, как насколько он не виноват ни в чем. Даже подходил к Козе. Коза, значит, поехала в скорая помощь. Маму погрузили в скорую помощь. Коза там с ней, вваливается негр, говорит, что думаешь, я виноват? Коза говорит, конечно, ты виноват. Мусора сказали, что ну, будем что-то изучать, будем какие-то камеры смотреть, отпустили всех. Негр с бабой довезли до больницы, намотали маму. Со всей семьей меня не было выписали счет на 600 евро, из-за того, вызвали... да, из того, что просто вызвали скорую помощь, начали осматривать. хорошо, что в общем у мамы, что? Да у мамы, у мамы разбита голова, разбита рука, и в общем, в смысле травмы. ну да, там вот, ссадины на, на теле, и в общем, в смысле травмы, это все, правда, при ультразвуке обнаружили какие-то проблемы с печенью, да? проблему с печенью сейчас ее оставили на ночь в больнице коза будет с ней ночевать нас попроваживают говорят что мы не можем здесь оставаться я не знаю говорит врач как в вашей стране вот в Чехии вы должны ждать дома вот такой вот